Итак, добрый день. Сегодня мы с вами работаем с остеклением. Рассмотрим все основные этапы создания остекления. Рассмотрим различия между витражом витриной и наружным остеклением. Научимся создавать витраж в стене, менять его форму. И поговорим еще о дополнительных возможностях, которые можно использовать для украшения вашего проекта, чтобы понравилось не только вам, но еще и заказчикам. И это было достаточно эффектно. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Лучше это сделать прямо сейчас, а то потом забудете. Кнопочка находится снизу. Так вот. Что мне необходимо сделать? Для начала я покажу все этапы создания на примере чистого проекта. Сначала познакомимся с обычным остеклением. Витражом витрины и наружным остеклением. Научимся встраивать их в стену. Потом поговорим про импосты. Так называемые элементы каркаса для нашего витража. Так вот. Я воспользуюсь функцией, файл, ну файл даже не нужно нажимать, создать. Создаю чистый проект. Я буду работать абсолютно в любом шаблоне, мне лучше всего работать в стандартном архитектурном тем, том же самом шаблоне, с которым мы с вами чаще всего все уроки и проходим. Вы можете использовать любой шаблон, который вам необходим. Выбираю архитектурный шаблон. Окей. Что я сделаю? Я для начала создам три одинаковых по размеру э -э, стеклянной панели, по сути дела, если рассматриваем это все грубо. Вкладка Архитектура, стена архитектурная. Что я делаю? В менюшки, менюшке панели свойств я выбираю витраж, витрина, либо наружное стекление. Коротко говоря, витраж это элемент стекла без какой-либо схемы внутренней разрезки. Витрина. Это элемент э, стекла уже со схемой разрезкой и импостами. Наружное стекление ⁇ это элемент стекла с схемой разрезки, но без импостов. Создам витраж. Самый банальный. Пускай он будет длиной 6 метров. Раз. Создам витрину. Шестиметровую. Два. И создам наружное стекление. 3 рассмотрим принципиальное отличие то о чем я вам сказал в трехмерном виде включу реалистичный вид В первом случае витраж у меня не имеет никакой схемы разрезки стекла это просто чистая голая панель стекла второй случай это первый слитраж второй это витрина со схемой разрезки и с импостами, так называемыми прямоугольничками, вот этими. И третий вариант. Это э, наружное стекление, в котором присутствует только схема разрезки нашего стекла. Но нету импостов от слова совсем. Что я сделаю теперь? Посмотрим, что можно с этим сделать. Во-первых. Во вкладке архитектура у меня есть возможность добавления импоста. Импост я могу добавить по линии сетки, то есть от начала и до конца, по сегменту в разрезке, то есть у одного какого-то сегмента, и все линии сетки. Я воспользуюсь все линии сетки и добавлю импост, стандартный импост, который предлагает мне программа, выпадающие менюшки, их достаточно много, прямоугольный на данный момент. Я увижу то, что у меня наружное, наружное стекление, витраж, выполнен просто из чистого стекла и больше никаких элементов нет. Как создаются схемы разрезки? Во вкладке архитектура у меня есть возможность добавления схемы разрезки. Я навожу курсор на граничное значение моего остекления вертикальной либо горизонтальной плоскости, и я могу регулировать схему разрезки. Поставлю базовую, нажму Escape. Подсвечу схему разрезки. И я могу поменять расстояние. Две 100 поставлю, чтобы в дальнейшем добавить туда дверь. Так вот, для данного сегмента я уже могу поставить импост. Хорошо. Что я могу сделать еще? Я могу воспользоваться функцией схемы разрезки, добавить горизонтальный с тем шагом, который мне будет необходим. Причем, обратите внимание, при подсветке моего остекления у меня есть возможность удаления сегмента. Предположим, мне не нужно вот данный сегмент, удалить сегмент, удаляя сегмент разрезки моего стекла. Теперь у меня панелька верхняя разделена все лишь на три грани, нижняя, э, нижняя на 3, верхняя на 2 грани. То есть я могу при подсветке удалить ненужные мне сегменты. Также и там, где у меня хранится импост, я могу удалить добавленный мою вручную. И удалить сегмент для разрезки импоста. Ну, схема разрезки стекла. Окей. Что у нас еще есть? Дальше поработаем с витриной. При подсветке ее, в изменении типа, я могу настроить шаг для сетки разрезки, чтобы сделать его красивым. Причем у меня есть компоновка. Фиксированное число, минимальное и максимальное значение и фиксированный интервал. Вы подбираете уже собственноручно для само... самого себя. Дальше. Вертикальные импосты, которыми добавляются. Вертикальные и горизонтальные импосты различаются, и тут я окошко отодвину, чтобы сразу же выделять. У меня присутствует внутренний тип. Внутренний тип это заполнение моих вертикальных импостов. Я могу их менять на те, которые предлагает мне по умолчанию программа. Во второй части ролика будет создание своего профиля. Советую посмотреть. Ссылка на него появится у вас, и вы увидите его во вкладке «Сообщество». Поэтому подписывайтесь и не пропускайте видео. Иногда это бывает очень полезно. Так вот. Помимо внутренней границы, я могу поменять импост, чтобы вы сейчас увидели. У меня вертикальные элементы поменялись, внешняя граница осталась такая, какая она была. Я также могу поменять и граничные значения моего импоста. Граница 1. И граница 2 – это, по сути дела, для вертикальной внешней и внутренней границы моего остекления. Точно так же работает и с горизонталью. Я могу расстояние менять. Предположим, я хочу сделать, чтобы у меня шаг был полтора на полтора окей И сделать так схему разрезки. У наружного остекления у меня также есть возможность менять на соответствующий интервал. Таким образом можно менять схему разрезки. Давайте попробуем добавить дверь в остекление. Э -э причем это можно сделать как и с витражом, с витриной, так и с наружным остеклением. Я, нажимаю клавишу Tab, в части, где у меня должна быть стеклянная панель, нахожу ее. Изменить тип. По умолчанию это стеклянная панель. Я могу поменять семейство, если вы хотите сделать его не остекление, а предположим, чтобы у меня была сплошная заливка каким-то материалом, если очень хочется. Либо поменять панель с тем же самым стеклом. Я верну назад остекление. Воспользуюсь функцией загрузить. И меня интересует стандартное семейство с дверьми. И первые три. Там, где написано витрина, остекление, остекление. Это все семейства стандартные для добавления двери в ваш элемент витража. Воспользуюсь функцией, пускай меня интересует одинарная дверь в остеклении. Открыть. Здесь у меня опять же есть возможность настройки, детализации элемента для отображения. Но пока я на этом зацикливаться не буду. После добавления вроде бы как ничего не произошло. Всегда. Абсолютно всегда, и это а, никак не влияет на вашу видеокарту, в отличие от реалистичного вида. Проверяйте уровень детализации. Сейчас он у меня на данный момент отображается средним, я включу высокий уровень детализации. Вот моя дверь. Вы скажете, что-то она широкая. А я подсвечу схему разрезки и поменяю расстояние, пускай она будет у меня тысячная дверь. Чтобы она еще красивее стала, я удалю порог в основании. Вы скажете, тут не хватает импоста. А я по сегменту сделаю его. Соответственно, я его не продолжал. Еще раз, как я это сделал. Архитектура. Импост. И выбрал просто сегмент линии сетки. И выбрал необходимый сегмент. При помощи данной функции можно настраивать импосты. Делать схему разрезки. И встраивать необходимые элементы выстекления, Так же, как и менять цвет панелей. Ух, Сразу же хочу сказать. Если вы хотите поменять цвет для стекла. Не забывайте, что материал-стекло он используется во всех панельках. Поменяет цвет в одной поменяется везде. Нужно использовать отдельный материал. А конкретно, это как? Ну, можно воспользоваться оттенком, но я пока на этом заострять внимание не буду. Подсвечиваю панельку, разблокирую. Изменить тип. Меня интересует материал, стекло. Но здесь на самом деле у нас есть с вами много других элементов стекла. Либо я могу вбить в поиск стекло, и так как у меня открыто окно библиотеки материалов, я могу найти любое другое, любую другую стеклянную панель. Она поменялась везде. Так как я поменял в панели свойств для всех системных панелей моего витража. Откачусь назад. Как нужно было сделать это правильно? Выделю панельку. Раз. Изменить тип копировать ее, предположим, назову ее цвет, материал, вбиваю снова в поиски стекло, загружаю то стекло, которое мне будет необходимо, и она поменялась только для одной конкретной панели. Дальше можно копировать материалы и использовать их. Принцип взаимосвязи какой? Все панельки – это единое семейство панели с витражом. Меняя одну из них, поменяется везде, поэтому я и скопировал. Материал. Меняя один, поменяется везде, где использовался данный материал. Сразу же хочу сказать, зайду в материал. У меня есть во вкладке «Представление» возможность активации функции «Оттенка» и оттенок выбрать тот, который мне будет необходим. Проекты сохранять на данный момент не буду пока еще. Единственное что, чаще всего оттенок не цепляется в самой программой. Это вы должны рассчитывать. Сейчас я выделю снова панельку. Изменить тип. Так вот, оттенок я выбирал, но цвет у материала на данный момент выдавался другой, под бронзу. Поэтому мне нужно будет его редактировать собственноручно. А, раз. камя будет бесцветный. Ну, либо синий цвет. Давайте используем все-таки другой цвет. Нажимая клавишу Tab, я его выделяю. Скамя будет синий цвет. При визуализации, скорее всего, мы увидим синий. Давайте я проведу черновую визуализацию и посмотрим. Цвет задается согласно оттенку, который я задавал. Даже не синий. Поэтому не удивляйтесь в реалистичном виде. Возможно, у меня из-за моей видеокарты такие глюки. Старенькая она. Что я делаю дальше? Как строить всю эту прелесть в стену? Я перейду на план первого этажа. Создам стенку архитектурную, любую абсолютно. Пускай у меня будет кирпичная. Любой длины. Вот она, кирпичная стенка. Перейду на план первого этажа назад. Воспользуюсь функцией «Стена», «Архитектурная». И выберу сначала «Витраж». Посмотрим. Встроим. Якобы. Появляется окно, с сплоящее, что он не встроился, потому что программа не видит граничных значений. Дальше что я сделаю, нажму Escape, построю витрину, здесь я уже могу сказать, то что сразу же все врежется, и построю наружное остекление. Опять же ничего не врезалось, перейду на трехмерный вид. Вот у меня врезался мой витраж, витрину он не видит, и Если я даже добавлю импосты, по умолчанию в программе он будет не отображаться. Как быть в этом случае? Можно поступить несколькими методами. Подсветить стенку, редактировать профиль и уже здесь вырезать необходимый проем, чтобы у вас было видно остекление. Либо воспользоваться функцией. Это проем. Проем по габаритным размерам моего витража. Сейчас сделаю проем в стене. Делаю на вскидку, потому что, чтобы время сэкономить. Дайте я сделаю его красивым все-таки. И таким образом мы можем сделать с вами проем в нашей стенке. Дальше что? С наружным остеклением то же самое. Но в чем прикол, если мы работаем с вами с витражом? Я, так как программа его автоматически врезает в стену, я уже сразу же по умолчанию могу подсветить импост, разблокировать его, подсветить схему разрезки, удалить ненужную схему разрезки, если она не нужна. Чтобы не морочиться с проемами, превратить, грубо говоря, витраж, точнее, витрину в витраж. Удалить ненужные элементы сетки. Но в чем еще прикол? При подсветке моего остекления я могу нажать функцию «Редактировать профиль» и сделать тот профиль, который мне необходим в моей стене. чтобы уже в дальнейшем появляется окно удаления лишних элементов, удаляя их, чтобы уже в дальнейшем сделать схему разрезки ту, которая мне необходима. А давайте еще ее наклоним 45. 45. Чтобы сделать сложный элемент схемы разрезки витража, если очень хочется. В следующем видео мы с вами создадим сами профили витража и более подробно поговорим про... Профили и импосты в Но Ну, я надеюсь, то, что хронология действий вам более-менее ясна. Соответственно, если нужно быстро что-то врезать в стену в элементе стекла, проще всего воспользоваться функцией витрина и работать с ней. Если вам нравятся мои видеоуроки, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо и скоро увидимся. Всего доброго.